Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тоже долго думала, делать это видео или нет. Решила, что это видео надо сделать. Несмотря на то, что я всего только врач-стоматолог, но совершенно неожиданно я нашла решение в такой совершенно, казалось бы, нерешаемой ситуации и поняла, что так называемое психиатрическое неизлечимое заболевание практически не существует. Какое это заболевание? Заболевание называется синильная деменция. Есть такое понятие, как пресинильная, то есть предвестники этого заболевания. Пресинильная деменция. В основном это называется синильная деменция. Сейчас я немножко почитала о том, что это действительно что, что действительно она из себя представляет. Вот, но обо всем по порядку. Значит, У нас были очень долго... Как вы знаете, что сейчас мы живем в системе капитализма. Это система обмана. Это система воровства, где воровство считают нормальным, где э, над обманутым человеком смеются, где очень трудно сохранить нормальные, казалось бы, отношения, которые должны цениться, цениться людьми. Но на самом деле наши люди уже сейчас, как они считают, стали продвинутыми. И то есть обманывать своих друзей, то есть фактически сейчас уже друзей нет. Так вот, у нас стал вопрос, у нас была одна же пара, мы одного возраста все, мы учились когда-то вместе, вот, и мы очень дружили с этими людьми, с этой парой, муж, жена, мы очень с, ней друж... с ними дружили, даже вплоть до того, что мы доверяли им свой дом, когда уезжаем, они доверяли нам свою квартиру, когда они уезжают, мы приезжали, проверяли, все ли в порядке в квартире, приходили, если, ну, сразу говорю, что если вдруг нужно, то вызывайте, конечно, Вызывайте милицию, были, и были такие инциденты, что предотвратили ограбление квартиры. В общем, было много. Дружим мы очень давно с институтской Скамье. И вдруг в один прекрасный момент. В общем, я вижу, что у них начинаются определенные отношения, но уже, естественно, естественно, уже не 20 лет и не 30 лет. Вот. И она мне начинает объяснять и описывать вот такие ситуации. Она говорит: ты знаешь, я подозреваю синильную деменцию у мужа. Вот, да, говорю, так и так, мы, говорю, всякое бывает, и, говорю, ну, давай, говорю, посмотрим, разберемся, а ты, говорю, вообще, говорю, сразу, то, что мужик, допустим, стал упрямый, то, что там еще что-то там, это еще не значит то, что там синильная деменция, потому что ты же понимаешь, нас всех учили, вы поймите, что и меня тоже учили, что вот это все психиатрические заболевания, но я сейчас прекрасно понимаю, что в нашей России, если ты хотя бы один раз обращаешься за консультацией к психиатру, то на тебя вешается ему ермо, ермо и ярлык пожизненно. Поэтому э, мы, естественно, насторожились, потому что, говорю, ты знаешь, что... Я тебе не рекомендую пока доверяться психиатрам, а тем более она прекрасно знает, что я лечусь только БАДами, и, в общем-то, я тоже много раз ей помогала, но она тоже, она не против. То есть, ну, мой муж так вообще молодец, тут вообще, говорю, меня слушает безоговорочно, и у него нет никаких проблем по поводу этого. Вот, а тут она, и вот она мне пожалует, что ты знаешь, говорит, у нас начались какие-то проблемы, говорит, я не могу понять. Значит, на сайте консмет обо мне куча негативных отзывов, то есть меня начали травить там только потому, что я ответила на вопрос в лор врача. И мне перевели, мне перевели положить деньги в благодарность, а не ему. То есть он-то, а он исполняющий главного врача или главный врач. То есть есть такой некий совчук. Вот, и меня, в общем-то, на консмет.ру меня лишили возможности консультировать во всех других областях. Я завела свои видеоконсультации, и я считаю необходимым, потому что я понимаю, что я выросла из раздела стоматологии, и благодаря тому, что стала принимать БАДы и экспериментировать на самой себе, я, понимала, я поняла, что могу помогать людям в таких, казалось бы, неизлечимых заболеваниях. Вот. Но здесь не, излеч... не неизлечимое заболевание было, здесь надо было решать вопрос сохранения семьи, потому что это наши друзья – а извините меня сейчас найти людей, которым ты можешь доверить, доверить дом, доверить деньги, которые, ну, ну, ну это фактически мы родственникам так не доверяем, как доверяем этим людям. То бывает такое, что <coughs> чужие люди гораздо ближе, нежели чем свои. И ее беду я восприняла как свою. И тут вдруг внезапно она мне вечером звонит и говорит, я завтра иду подавать на развод. Я шалила, говорю, ты понимаешь, что ты поставила? Ну да, говорит, ну мы на вот этот э, мы писали по медицинским сайтам, с ней сели, аккуратно написали по медицинским сайтам. Я задавала вопросы. Вот, она тоже задавала. Мы получили везде одинаковый ответ: что это симптомы синильной деменции. Вот, я говорю, слушай, ну вообще-то, конечно. В общем, короче, я сложила крылья, думаю, ну, может быть, как-то утрясется, может быть, это как-то, хотя прекрасно, хотя меня учили психиатрию, мы проходили психиатрию, я знаю, что такое деменция, и я прекрасно понимаю, что здоровому человеку жить психически больным человеком очень сложно. Но когда я уже начал, я приехала к нему, говорю, ты знаешь, говорю, я действительно отмечаю, что он очень не изменился. Она, ты знаешь, говорит, у нас очень сильная проблема в деньгах, он постоянно, говорит, все выбрасывает, он все, мы зарабатываем не так много, он тут уже вплоть до того, чтобы собрался квартиру покупать, на какие деньги вообще непонятно, неизвестно. То есть вообще вот такая вот, как бы транжира стал вместо того, чтобы понимать логические доводы никакие до него не доходят, ну и плюс тому, что у них естественно, возникло, то есть они там из-за чего-то подрались. И туда, говорит, ты знаешь, это все, говорит. Если мы, говорит, уже друг на друга руку подняли, то я, говорит, прекрасно понимаю, что все-таки это действительно то, что, потому что я, говорит, уже больше этот идиотизм терпеть не могу. Вот, я не стала ничего говорить. Я говорю, ты знаешь, давай мы поговорим, я приеду к тебе в обед. Я не спала, естественно, ночь. В 5 утра я встала, а у меня, ну, я живу в городе, но у меня есть возможность жить и за городом. И дело в том, что у нас за городом и в городе совершенно разные газовые смеси, воздушные. Когда я приезжаю вот в городе, невозможно дышать. Вы знаете, это вот поймет только тот, кто много находится за городом. А было как раз выходной, не работали никакие те самые, я вышла на улицу, там такой воздух, просто одуреть. И у меня, конечно, такие мысли, но вы понимаете, что, э, во-первых, пара, чудесная пара, все нормально. Я понимаю, что беда бывает везде. Но, конечно, разво их развод меня тоже не устраивал. И Я вот, вы знаете, я как-то вот села, я понимала, что меняется и наша жизнь. То есть теперь и мы не сможем никуда уехать, то есть если они начнут разводиться, все это... Э, теперь и нам никуда не уехать, и нам дом не оставить, и квартиру не оставить, и с ними у нас, как говорится, уже начинают рушиться отношения. И меня это, конечно, очень сильно не устраивало. Вот я встала. Утром и прошлась. И вдруг у меня вот я делала видео по факту триптофана. Вот как раз триптофан я сделала видео первое. Для того, чтобы вы посмотрели это видео про триптофан. А, вот. И я так подумала, думаю, наверное, надо вот все-таки взять с собой. У меня осталось буквально полторы капсулы. Потому что я капсулу разъединяю. И так вот по пол капсулки. То есть капсул желатиновую можно разъединить. И не всю капсулу пить. Потому что БАДы очень многие наши пичкают в больших дозировках. Я, допустим, такие дозировки не выдерживаю. И я начала эти капсулы просто ну, открывать, раскрывать И у меня вот вот этого Триптофана, капсул Осталось полторы капсулы, одна полная, другая нет Думаю, думаю ну что, позвоните, позвоните И приехать с этим Потому что человек уже все, я вижу, что настроено Она не будет никуда не ходить, не искать, не покупать Вот, и она уже просто Четко настроена я села, думаю, даже я, ну, я шла подумать: думаю, у меня вот этот триптофан, триптофан, триптофан, Думаю, да, действительно, если начинается вот такая прессинильная деменция, если начинаются вот такие претензии, какие-то непонятные, и потом, значит, я пришла, я прогулялась, значит, все мои спали, все наши спали, в доме была полная тишина. Я включила интернет, включаю YouTube, как правило. Я еще раз мои слушатели, я проверяю YouTube каждый день и несколько раз в день. Поэтому все свои вопросы пишите под видео в Ютубе, вот. Я в ютубе бываю очень часто, в ВК в своих медицинских консультациях я захожу, но туда захожу значительно реже. Там бывает другой человек, поэтому если вы хотите непосредственно мне задать, потому что у меня этот YouTube открыт постоянно, и то, что если вдруг появляется какой-то комментарий, у меня сразу проскакивает вот этот комментарий. Правда не могу понять, почему некоторые комментарии, они просто по ссылкам там проверить ссылку, то есть они даже нигде не определяются, и надо ждать пока вот я открою это видео, там написано проверить, у вас есть комментарий. Вот, Я открываю видео и вижу, мне тут же подставляется видео, доказательная, доказательная медицина Софья Даринская, значит, старческая деменция, вот, то есть старческий маразм и все прочее, значит, что это такое, и, и вдруг я слышу от Софьи Даринской, она все-таки врач-психиатр, что, говорит, вы понимаете, что деменция, говорит, как таковой не существует? Я внизу под этим видео обязательно поставлю ссылку на это видео. Потому что, понимаете, не может быть такого, чтобы, ну вот такие вещи совпали. То есть я встала по этому поводу, я встала рано утром, я не спала, я пошла, прошлась, я думала, я напрягла свои мозги для того, чтобы решить эту проблему. И вдруг вот я включаю видео, и я вижу э, врача-психиатра, который говорит именно по этой теме, и она буквально мне подсказала. Я говорю, э, то есть я слышу ее, она говорит, вы понимаете, что это элементарная элементарная деменция. То есть у человеку элементарно не хватает питания. Значит, э, что в результате я додумалась? Что? Деменции, в диагнозе деменция как таковой не существует. Существует только одно. Опять же, почему наша медицина не считает нужным, что у нас есть какие-то обменные процессы и что надо лечить саму цепочку обменных процессов, а не уродовать орган и бить конкретно орган, которым будет уничтожено все плохое и хорошее. Вот достаточно нормализовать обменные процессы и только тогда будет все нормализоваться. Вы знаете, у меня перед этим, вот, вы знаете, ну, прямо как совпадение какое-то, но таких совпадений я посчитала, что не бывает, поэтому я делаю видео. Если у вас происходят какие-то события, и буквально одно за другим накручивается, и вдруг вы приходите, вы решаете какую-то проблему, которая в мире считается нерешенной, и это считается заболеванием, то уверяю вас, что вас к этому ведут. То есть это все не случайно, и воспользуйтесь, не тормозите, воспользуйтесь этим делом. Потому что люди сейчас очень сильно зомбированы. Люди сейчас, вот на сериалы «Почему вас всех посадили?» Да для того, чтобы вы не предпринимали какие-то действия, меры. Чтобы вы действия, которое можно сделать за одну-две минуты, растягивали его на пару лет. Понимаете, для того, чтобы сделать из вас зомби. И чтобы вам диктовать, что нужно делать. Поэтому вот действительно столкнулись с проблемой. Действительно, там было на лицо все симптомы. То есть мы с ней поговорили. И я понимаю, что психически здоровый человек жить с психически больным человеком не может. Но там действительно, когда она мне описала, там действительно на лицо была деменция. Действительно начались вот эти вот все э, деменциозные, то есть начало, то есть манифестация вот этих всех симптомов, она началась. Вот я сейчас открыла, но я опять же не полезла э, в топ-10, я открыла где-то на второй-третьей странице. Я нашла очень-очень хорошее описание синильной деменции. И вы знаете, действительно, вот правильно говорю, было описано, потому что, еще раз повторяю, я стоматолог, я не врач-психиатр. Но я прекрасно понимаю, что циклиться на том, чтобы лечить, калечить органы, бить, резать, удалять, это в коем, ни в коем случае нельзя. Я прекрасно понимаю, что э, во, во, само, в результате нарушения обменных процессов могут возникать самые невероятные заболевания, которые у нас лежу, лечат тем, что просто их вырезают, эти органы. Но ведь это можно вылечить, и вот Софья Лавинская сказала, что это просто алиментарная недостаточность. Что такое элементарное? Это пищевой. То есть человеку по факту не хватает, не усваивается в организме. То есть действительно он не вылезает из холодильника. Вот у нее был здесь... Они начали ссориться. По какой причине? Он начал съедать практически все. Он ест мясо, не наедается. В 3 4 часа ночи может подняться и есть. В 10 вечера он точно поест. Естественно, начал беспокоить желудок. Это понятно. Потому что есть надо за два часа до сна, вот, и она говорит, я понимаю, это как врач говорит, но ничего не могу ему объяснить, и у нас какие-то когда естественно они подняли друг на друга руку, потому что у нее уже у нее уже и вот в этот самый уже терпение лопнуло, никакая логика не действует, ничего вот, как будто человек сошел с ума, вот сразу какую-то самую... И оказывается, оказывается, что такое синильная деменция? Она, пере и, да, она передается по наследству. По наследству передается не синильная деменция, а тип обменных процессов. Так вот, что произошло на данный момент? Я объясняю это так, потому что мы уже справились с этим делом. И перед нами совершенно другой человек. Мы поняли, что нужно. Поэтому я еще раз говорю людям, которые синильной деменции. Послушайте дальше. Вот. Значит, Софья Доринская сказала, что это всего лишь пищевая недостаточность, и по наследственности передается от родителей тип обменных процессов. Значит, деменция может проявляться с молодого возраста, может, со старого возраста, может. Ну, то есть, тип обменных процессов, когда он запрограммировал, это только генетика, когда она программирует, когда вот у человека начнутся вот эти вот проявления вот этого. То есть почему? В результате нарушенных обменных процессов, то есть они не могут быть, они могут они не проявляются. Человек нормально живет, существует, ходит в туалет, кушает, радуется, плачет, смеется. Понимаете, все нормально. Но обменные процессы дают себе знать. То есть фактически тут не усваиваются. Аминокислоты. Что такое аминокислоты? Строительный материал для белков. Если они не усваиваются, то есть начинается в мозге голодание, мозговое белковое голодание. Оно не проявляется сразу, что-то усваивается, что-то нет, но полноценного усвоения нет. И начинают отмирать клетки головного мозга. Они начинают голодать и начинают выдавать неизвестно что. Вот вам и пресинильная деменция. Значит, каким образом мы решили этот вопрос? Я когда... Вы знаете, когда я услышала Софью Довинскую, если бы она была рядом, я бы ее расцеловала. Я подлетела, говорю, как... Я говорю, хорошо, а что, что? Но она вот говорит, что, мол, хорошо, идут вот спортивные гейнеры. Что такое спортивные гейнеры? Это белковые препараты. Все дело в том, что совершенно недавно я значит, познакомилась с НЛ Интернешнл, начала принимать этот НЛ Интернешнл и совершенно нормально себе нормализовала обменные процессы, которые у меня нарушились в результате того, что я похудела на 10 килограмм. Дело в том, что я, там есть смарт, там есть баночные, я принимала вот такие баночные препараты, значит, они вот с таким мерничком, там порошок, он растворяется в теплой воде, но ну, я люблю в теплой воде, а, ну вот этот клубник я растворяла в холодную, потому что ужасно вкусный, вот, а есть вот такие смарты, то есть, здесь вот эти смарты, они представляют собой... Вот такие вот пакеты. Это один раз питание. То есть это полноценное питание. Белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, макро-микроэлементы. То есть все, и даже ферменты. То есть организму даже думать не надо. Тут все готово. Хрен ты думаешь, все давным-давно придумано называется. Тут все давным, на каждую, со, с другой стороны, на каждом пакетике есть состав. вот Дело в том, что оказалось, я просто не думала, что между вот такой вот банкой... И между вот этим смартом есть большая разница, то есть они по составу разные. И все дело в том, что вот этот смарт с легкостью перестроил мои обменные процессы и я опять начала набирать вес. Но это небольшая проблема, я начала пить вот этот баночный. То есть он хорошо обучает обменные процессы. И эти обменные процессы начинают нормализоваться вплоть до того, что они перестраивают гормональную систему. Вам не надо пить гормоны. Это я могу сама по себе... Вам не надо нигде искать гормоны. Вы покупаете вот эту вот штуку, вы начинаете его принимать, и у вас изменяются обменные процессы. То есть что было нарушено, оно нормализуется. И вы сами видите, вдруг у вас был, у вас вдруг кишечником все в порядке, у вас вдруг кожа стала нормальной, у вас вдруг были проявления какой-то гормональной недостаточности, у вас был поликистоз, вдруг этот поликистоз взял и стал уходить. Ни с того, ни с сего. Нет, это не ни с того, ни с сего, просто организм стал получать вот эти вот все, все необходимые микро-макроэлементы. Вот показываю здесь. Для того, чтобы, чтобы для своей собственной жизнедеятельности. Там есть прекрасный фермент, который отлично помогает и худеть на этом, на, на, на них можно. И худеть, на них можно также и толстеть. Вот кто э, переживает о том, что у него обмены и процессы очень быстрые, и он не может никак потолстить, ну то есть там анорексия, конечно, когда вот худые, мне не нравится, что я полная, но вы знаете, когда идет вот этот ходячий скелет уже кости, тоже, а дело в том, что человек не может набрать вес в силу очень интенсивных обменных процессов. Все дело в том, что вот эта штука, вот эти штуки, они очень хорошо могут этому помочь. Но вот эту штуку, вот это называется Smart, NGDN Smart, я рекомендую всем детородного возраста. Людям, которые начинают переходить уже в климакс или старшего возраста, я рекомендую вот это. Потому что вот эта штука является питательной. А вот эта вещь, здесь есть и триптофан, здесь есть и ферменты, здесь есть и хром. Она больше все-таки для молодых людей. И именно молодежь берет Смарт очень хорошо и очень много. А вот вот этот баночный мне очень хорошо помог. А вот Смарт я пропила пачку и у меня... И самое главное, что я пачку пропивала, я уже заканчивала, и я только на 12... Там 15 пакетов в каждой пачке. И уже у меня оставалось 3 пакета, и я поняла, то есть 12 пакетов я выпила, и то я пила по пол пакета в день. Пол пакета в день. Мне вот так хватало. Вот, ну, я свои дозы знаю, как говорится. И вдруг я прекрасно понимаю, что я вдруг начала набирать вес. Я просто, у меня есть весы, я набираю, становлюсь, у меня вот какой-то вот дело. Я поняла, что мне это пить нельзя сейчас. В свое время я набрала вес и от баночного. Вот до тех пор, пока я вес не сдвинула вот этим вот эндокринолом. Вот я, я до этого пробовала принимать баночный. Два дня я сидела полностью на этом питании, и я потолстела опять на 2 килограмма. То есть, значит, и я вот этот баночный больше 5 лет, я его не, не пробовала. А потом, когда я попробовала, я так хорошо себе нормализовала обменные процессы, плюс к тому, что у меня вес стал показывать еще меньше на 3 килограмма, чем было до этого. Вот, поэтому э, я поняла просто, что мне как раз дорога вот этот НЛ Интернешнл. Вижен, конечно, это, это хорошо, но вижен очень далеко, вижен дорого, вижен неудобно. Мне, по крайней мере, неудобно. Если кому-то удобно, девочки, я ничего не спорю. Врачи, вы можете меня не слушать, психиатры, тем более, с консметру отдыхайте, можете быть спокойны. Э, я вам ничего не советую, ничего не говорю. Вот, и я заказала автоматически вот эту вот банку, это называется, вот она зелененькая, это называется вкус. Здесь у каждого, у, каждого, у каждого питания есть вкус, потому что, понимаете, вы не можете есть постоянно одно и то же питание, потому что оно надоедает, нужен какой-то вкус. Но помимо того, что здесь вкус, допустим, горох, гороховый суп с пряностями, очень вкусно, здесь действительно добавлены пряности, вот. Помимо этого, здесь содержатся все необходимые вещества, которые находятся вот в горохе. А горох ведь это растительный белок. Понимаете? Вот И пряности. И пряности тоже самое. Это витамин А, витамин Е. То есть пряности это тоже очень полезная вещь, если это действительно настоящие натуральные пряности. Но это действительно так. Конечно, они стоят дорого. На сайте вы можете посмотреть, сколько они стоят. Но, извините меня, решить проблему с, с таким голоданием и нормализовать а, обменные процессы, чтобы у человека не было психического сдвига, я считаю, что я бы заплатила даже большую сумму за то, что произошло. И вот я заказала вот эту коробку на сайте, и, когда, и в этот же момент я поняла, что я не могу больше ее пить. И, и у меня эта коробка стала, я уже пробовала ее вернуть, как-то продать, и вот что-то меня вот, думаю, забирать, не забирать. Мне сказали, напишите в компанию, там рассмотрят, может вернуть деньги, может не вернуть деньги. Я говорю, мне нужно было бы купить просто не это, а купить баночное, потому что верните деньги, мне нужно купить баночное. Вы знаете, мне какая-то интуиция подсказала, чтобы я этого не делала. Я не стала это делать. Думаю, пусть будет, потому что я вот этот вкус гороховый соп с пряностями, мне очень нравится. Вот. И вы знаете, и вдруг я вспомнила, и я положила в эту банку, в общем, 17 пакетов у меня этого дела было. Вы знаете, когда до меня дошло, что я могу ей отдать этот смарт, я не продавала, я отдала ей. Это просто у меня уже коробка, и у меня уже вот эти вот, ты да, сам, у меня муж попросил оставить ему одну штуку, и как попробовал, говорит, нет, давай вообще, говорю, ладно, не переживай, говорю, вернем, не переживай, мы еще купим, говорю, а тут, говорю, пусть люди, говорю, пусть люди соображают. Вот, конечно, говорю, слава богу, что у людей хватило, хватило, конечно. Нам, ну, и нам и не нужны были эти деньги, все, говорю, люди отдали деньги, все, и не нужно было, потому что мы, мы друг другу настолько хорошо помогаем, что я бы, говорю, эти деньги, даже эти две тысячи, я бы не взяла с них даже близко, потому что они, это просто бесценная пара, это просто бесценные друзья, на которых можно положиться во всем. Вот, и что вы думаете, после первого пакета... Я, я намешала, я пришла даже, не стала ничего говорить, я намешала все. На что ты? Я говорю, все, говорю, я так ему дала, а, а то, что вот а, а, они как-то, ну, ну, так мы, у нас вот такие взаимоотношения. Я просто дала ему без разговоров, без объяснений. Он выпил, я говорю, Пей с погоду, ещ сказала, слушай, очень вкусно. Я говорю, ну так и так. Я говорю, теперь спокойно, вот тебе оставляю, говорю, вот каждый день по пакету. Мы попробовали ему еще запихнуть в этот же день второй пакет, но ему плоховато стало от него, сразу разболелась голова, сразу сердце чего-то давануло, скакануло давление, и мы отказались. То есть настолько сильный вот этот вот смарт, что больше одного пакета я не рекомендую, потому что это фактически один прием еды ну, как три пакета в день, вот, вот это три раза в день можно, безопасно. Здесь содержится королевское желе, то есть пчелиное, пчелино, маточное королевское молочко, а учитывая, что маточное королевское молочко при правильном его собирании и хранении является генетическим корректором, это, кстати, всем остальным на, на вывод, ну, по, для себя сделайте вывод, вот то, значит, я даже считаю, что и наследственные заболевания можно лечить препаратами, которые есть у тентуриума. И я больше чем уверена, что и вот таким вот здесь делом. Просто я не пробовала, мне бы очень хотелось попробовать. И вы знаете, мне просто дошло до того, что аутисты, аутисты, возьмите себе на, на заметочку, что такое аутизм? Это фактически синильная деменция та же самая. Я понимаю, честно, надо мной будут смеяться психиатры, но там тоже отмирают клетки головного мозга. Отмирают. Отмирают в результате каких-то токсинов, хренинов и всего прочего. Им не хватает питания. Вот эта штука прекрасно прекрасно восстанавливает обменные процессы в организме. Она их может вам даже изменить. Почему люди худеют? Меняется тип обменных процессов. Вам не нужно пить гормональные БАДы. Девочки, у ко которым назначают вот эти вот э, наши, <со> хотел сказать, больные, <со> наши психиатры и особенно гинекологи. Девочки, я просто удивляюсь, когда вам назначают гинекологи э, вот эти вот э, гормоны, и после приема этих гормонов вы становитесь сахарными диабетиками, это о чем говорит? Это говорит о том, что эти синтетические гормоны вам повредили печени, работу печени. И она три года уже сидит на инсулине, она гробит инсулином свою поджелудочную железу, она считает, что это все нормально. Ну, ладно, если вы так считаете, пусть так и будет. Но вы знаете, я не могу промолчать о том, что я поняла, что синильной деменции не существует. Это просто... Тип элементарного, элементарной дистрофии – это голод, это голодные истерики, обычный голод, что в результате нарушенных обменных процессов, они могут нарушаться в раннем возрасте, и это называется как бы по наследству, они могут нарушаться в более позднем возрасте, как правило, изменению обменных процессов. Про провоцирует климакс. Что такое климакс? Он есть у мужчин и у женщин, потому что половые органы есть и у мужчин, и у женщин. Половые железы, не органы, а железы. И как только эти климакс, это отказ половых железов, они же, естественно, не вечно, они не могут продуцировать больше яйцеклетки или сперматозоиды. Вот тут и происходит срыв. Вот здесь наша медицина бесполезна, поэтому женщины 45-летнего возраста, чтобы у вас не было вот этих вот психических сдвигов при, во время 45 лет, это самый опасный период для женщины. Мужчины переживают эти периоды гораздо проще, гораздо легче. Но расплачиваются они за них либо аденомами, либо синильными деменциями. Вот. И поэтому э, люди, которые считают, что они, у, не, у их ребенка синильная деменция или всего прочего, вам просто передан ненормальный обменный процесс, при котором просто не усваиваются белки элементы белков то есть аминокислоты они не усваиваются естественно вы можете дом построить когда у вас нет строительного материала нет нет из старого дома новый дом вы не сделаете но ну, если только конечно вы не волшебник не маха волшебник хотя в общем то можно конечно вот это все делать с этими мистическими делами я работаю над этим я очень я читаю Левашова, я работаю над этими, надеюсь, что в, в скором времени я смогу э, уже с помощью своей биоэнергетики восстанавливать такие вещи даже на расстоянии. Это не проблема, уже есть такие попытки, уже есть, э, уже есть такая помощь. Я, правда, это все сейчас по пока не практикую, но вот то, что мы, то есть я принесла ей вот такую коробку, коробку, естественно, я забрала сейчас, вот, я принесла ей коробку. И сейчас они... Она с таким... То есть, после пятой вот такой вот упаковки, я не говорю конкретно латте там или тагару, после пятой упаковки, она даже после первой упаковки, вы понимаете, он резко... Вы знаете, что он, кстати, вот... Он, мы оставили его, говорю, все, пей, говорю, иди, говорю, Это, говорю, вот такая штука. Я не говорила. Я пришла вот просто нахрапом, потому что мне некогда было объяснять. Думаю, все... Девка сейчас делает глупость, понимаете? И я на я говорю все, да, подожди, я говорю до обеда времени много И вдруг вы понимаете, он так, ой, зовет ее, я подскакиваю, говорю что такое? Говорит у меня, говорит вот вот здесь вот у меня схватил, говорю все, терпи, все все нормально. Все ее увела, говорю все нормально, ложись перележи То есть когда началось вот почему он почувствовал боль в теменных э, областях? Именно в этих областях, ведь деменция есть, есть лобная деменция, есть височная деменция, есть теменная деменция. Почему? Там, где отмирают клетки мозга, они начинают отмирать, вот именно те нарушения тех центров и начинают проявляться. И у него на височной области сразу схватила весочную область. Он говорит, у меня голова очень сильно кружится Я говорю, терпи, лежи, хорошо, нормально. Через два часа он был как огурец, вы знаете, что он встал совершенно, ну потому что он и был нормальным человеком, ну вот, ну, вот пришло время, пришло время, и вот эти голодные истерики, они наступили. И вот это уже была холодная истерика, что люди, в общем-то, подрались, вот она, ну не выдержал просто человек уже этого идиотизма. Она мне и раньше стала говорю, слушай, почему ты раньше не сказал? Ну, говорю, может быть, если бы ты раньше сказала, то я бы тебе, может, ничем и не помогла. Но ты меня, говорю, как у кувалдой по голове долбанула, что, говорю, вы собираетесь разводиться. Я говорю, ты пойми, что друзей сейчас терять очень страшно. Я говорю, мы на вас можем положиться. Мы совершенно спокойно можем уехать, надеясь не на родственников, а на вас. Я говорю, а на кого я буду потом надеяться? Куда я потом поеду? Говорю, если вдруг что-то, если вдруг... Сейчас страшно оставлять квартиры, оставлять дома. Понимаете, страшно, потому что наживается это все бешеным трудом, как тут стоматолог в этом самом говорил. Иван Васильевич меняет профессию. Все нажито сильным трудом. Три магнитофона, И вы знаете, что я была просто счастлива в тот момент, когда я лишила психиатров работы. Потому что если бы они пошли к психиатру, что назначили бы психиатры? Нейролептики. Что такое нейролептики? Нейролептики еще хуже нарушают работу головного мозга. Это синтетические наркотики. То есть они нарушают, там у них разные механизмы, но смысл один – затормозить, успокоить человека. А там надо просто не успокаивать, а дать поесть человеку. Вот это называется голодной истерикой. Просто обычная голодный истерик, поэтому деменция никакая не существует. Существует нарушение обменных процессов. Это голод, голодный, голодный оборот. Прекрасно подходит для этого дела Energy диет вот этот смарт. Хотите покупать банки? Покупайте банки, никакой разницы в этом нету. Именно смарт. Потому что в смарте я просто по составу знаю, там есть триптофан. А триптофан. Это э, предшественник медиатора серотонина, нейромедиатора серотонина. Серотонин обеспечивает э, нам хорошее настроение, обеспечивает нормальную работу и функцию жизнедеятельности наших органов. Объясните, пожалуйста, зачем, зачем мы будем обращаться к психиатрам, когда такого заболевания, как деменция, не существует? Наша медицина категорически отказывается понимать, что у людей существует нарушение обменных процессов. Все. Ну, для того, чтобы вам просто проще привести пример, вот я уже приводила этот пример. Ну, вот представьте, вы сидите дома, у вас. Вы не поели вовремя, у вас развивается гипогликемия, но кто голодает, кто, голодает, кто там с тебя пытается на диете держать, тот прекрасно знает. Начинается тремор рок, начинается ин, может начаться истерика, паника, все что угодно. То есть организм голодает и организм требует, требует себе питательных веществ. И э, добрый дядя приходит и говорит, на тебе деньги, нас ходи, поешь. Вам надо, необходима уже срочная помощь. Он вам просто дает деньги, говорит, иди до магазина, готов себе, и там ты поешь. Пока вы придете, пока вы приготовите, пока вы купите, пока вы приготовите, у вас уже разовьется. Вам уже нужно будет отказывать неотложную медицинскую помощь. У вас разовьется гипогликемическая кома. Вот. А если... Этот дядя придет и скажет, слушай, тебе надо срочно поесть. Так, держи, вот это э, тарелку борща, первое, второе, третье. Все, садись, ешь. Хотя я по первое, второе, третье никогда не ела, кроме как в столовых, больше нигде не ела. Я всегда ем какое-то одно блюдо, но я его делаю каким-то таким средним, между первым и вторым. Вот, А третье я запиваю уже через два часа, потому что прекрасно понимаю, что сладкое вместе с мясом и всем прочим есть нельзя. Почитайте теорию раздельного питания. И понятно, почему будет, у вас, у многих возникают, допустим, какие-то гастриты уже к более, более старшему возрасту. А тем более после климакса. Вот поэтому, дорогие мои слушатели, я рада, что вы мне пишете о том, что вы следуете всем моим советам. И все круто помогает. Я рада, что мне пишут прекрасные истории. То есть, если вам нужно со мной созвониться и списаться, пишите, пожалуйста, под любым видео. Мы с вами найдем... Я не пишу свой скайп, потому что с consmet.ru мне начали там и угрозы, и все прочее. И зачем мне, чтобы потом мой скайп там или вскрывали, там или еще что-нибудь там. Ну, зачем, мне, зачем мне это нужно? Хотя, в принципе, скроют, заведу другой. Ничего страшного в этом не будет. Вот. Но мне это просто будет совершенно не нужно. Так что... Я могу вам собрать, сказать радостную новость, что мы открыли, что такого диагноза, как синильная деменция, не существует. Это просто голодный человек, который... голод его проявляется не совсем таким прямым путем. Он вроде все есть, а оно не усваивается. Вот и все. И в туалет ходит, и писает, и какает. А это все дело не усваивается. И в результате... Организм начинает давать сбой. Всего вам хорошего. Используйте все мои советы. Я ничего плохого вам не говорю. Совершенно недавно на консультации вот, мне было очень приятно, что я разобралась в очень сложной ситуации. Мне очень приятно, что человек вот сейчас пишет, что у него все в порядке. Еще, уважаемые товарищи, если вы вот у меня консультируетесь, и я вам говорю, что нужно принимать вот такой смарт или еще проще не надо мне потом писать, а вы точно уверены, сертифицирована, не сертифицирована продукция. Дело в том, что я никогда не проверяю всего этого. Я даже не смотрю, есть ли у них сертификат или нет. Главное, что оно помогает. Потому что я никогда не тороплюсь покупать сразу большими объемами, а как-то пытаюсь сначала это все купить. Ну, допустим, вот один вот такой пакетик. Хотя вы нигде его не купите, потому что... Один пакетик стоит 132 рубля, если пересчитать. То есть это вот прием печи 132 рубля. Где вы полноценно наедитесь на 132 рубля? Нигде. Вот. Хотя, конечно, банка около двух тысяч это около двух тысяч, а вот эта штука больше двух тысяч. Конечно, это дороговато за один раз покупать. Естественно, если на этом еще и сидеть, то это выходит в копейку. Но это действительно помогает. Это действительно как средство экстренной помощи. Это быстро разболтал в шейкере. И все в порядке. Естественно, там у них еще шейкеры продаются, но это завышенная цена. Я пошла в экспресс и за 100 рублей купила высочинное, огромное, хотела его взять с собой и забыла. Не буду уже нести тащить. Я сделаю по поводу этого. Единственное, что плохо в этих компаниях, что вы можете нарваться на обман. Вот сейчас в этом Enel International мы нарвались на обман. Мы нашли вот эту фишку, которую использует Enel International, чтобы не платить людям бонусы за то, что они работают, за то, что они продают их эту самую. Но вот сейчас мы написали им сообщение, написала я благо, что я все-таки покупала человека, который содержит сам офис. Я думаю, что они помогут разобраться в этом деле. Тем более есть доказательства, что это что это что это действительно было так есть доказательства того что я действительно называла номер клиента и все прочее а, вот, потому что они начислили, но начислили так, что они не выплатили бонусов. То есть компания не хочет платить бонусы. Вот, а все-таки какие-то копейки, когда они возвращают, это что же... Хоть они возвращают, конечно, небольшие копейки. А, выхлоп совершенно небольшой от этого всего. Но все-таки это мои деньги, и за свои деньги надо бороться. Поэтому я сделаю отдельное видео «Осторожно, Enel in International", Не потому, что там плохая продукция, а «Осторожно». Именно на что обращать внимание, потому что, допустим, мне звонят из-за границы, вот мне, ну, теперь уже из-за границы, мне звонили люди, я прошу, возьмите, пожалуйста, на мой номер. То есть я заинтересована, это будет тоже мне бонус, хотя бы, хоть эти копейки, но тоже. И как оказывается, как оказывается, они могут сделать так, что ты бонусом не получишь. Поэтому я делаю видео по этому поводу. И дам им ссылочку на вот это видео, потому что это действительно обман. Компании сетевые, они обманывают, они учат обманывать своих дистрибьюторов, но недаром же они, они становятся какими-то удачливыми менеджерами. Это неудачливые менеджеры, это, скорее всего, это обманщики. Как правило, это бухгалтера, Это они учат обманывать других, но я не люблю обмана, я сама не обманывала и обманывать не люблю. Поэтому я всегда с этими делами разбираюсь. Продукция великолепная. У них великолепная косметика, а косметики тоже хочется сделать. Это новосибирская разработка, и слава богу, что новосибирскую разработку не предали французам. Очень хотели купить французы. Вот, пусть даже, ну, скажем так, она дорогая, потому что в сетевых компаниях, я предупреждаю сразу, вообще продукция будет дорогой, потому что расчет идет на то, что вы начнете продавать эту продукцию, и за счет этого, да, действительно, она получается там и бесплатно, но это при объемах, то есть, ну, везде в любой компании там есть свои, свои нюансы, поэтому вам надо это просто учитывать. И действительно, но в сетевой компании вы можете найти даже вещи, которые получили Нобелевскую премию. И если бы я что-то открыла, я что-то сделала, я бы тоже организовала сетевую компанию. И тоже бы продавала точно так же по высокой цене, хоть там и ребята матюкались и все прочее. Я просто поняла, что что такое вот эти условные единицы в компании, CV, CVC и так далее. Вот, почему они делают вот эти условные единицы, чтобы вы, дураки, не поняли, насколько вас обманывают, что есть условные единицы это доллар, этот самый. Они делают свои условные единицы, и там это у Е получается 145 рублей. Вы представляете? Два, а то и в три раза выше, в два с половиной раза выше, чем доллар. Вот. Поэтому в компании, конечно, не фонтан, работать в ней я бы не сказал но продукция просто великолепная. И именно эту продукцию можно покупать, можно есть, можно пользоваться косметикой этой продукции. Я пользовалась за 21 тысячу косметикой какой-то швейцарской фирмы, поверьте мне, я взяла вот этот сыворотку мгновенного действия Nelly International, и я обалдела. И вот, знаете, у, был... у меня было, и все, и у меня была вот такая вот реакция. Всего вам хорошего. если у кого вот из ваших родственников, синильная деменция, быстренько покупайте, кормите, и эта синильная деменция исчезнет как сон, как утренний туман.